В воздухе летает романтика, а в сердце пылает любовь, чувствуете? Это день всех влюбленных уже на пороге. Мы празднуем этот день со своей второй половинкой, только нужно подобрать меню на ужин. Одним из главных блюд на этот праздник является сладкое, оно ассоциируется с чувственностью и любовными отношениями. И я хочу вам предложить рецепт того, как приготовить диетический десерт на день святого Валентина. Он будет в виде сердца, красных и белых цветов. Очень красиво и оригинально. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Гранат промойте и вытащите из него плоды. Выжмите из граната сок соковыжималкой или другим удобным способом. Сок процедите с помощью сита от семечек и жмыха. Желатин разведите по инструкции на упаковке в кипяченой воде. Подписывайтесь и ставьте лайки. Растворите желатин на водяной бане. Половину желатиновой жидкости добавьте в молоко вместе с половиной сахарной пудры. Молочную жидкость влейте в форму в виде сердца, оставьте ее на 40 минут в холодильнике. Оставшийся желатины пудру смешайте с гранатовым соком. Влейте его на застывшее молочное желе, уберите его минимум на 50 минут в холодильник. Когда желе застынет, переверните форму, чтобы его вытащить. Украсьте десерт тертым шоколадом и гранатом. Приятной дегустации, дорогие влюбленные. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Желатин, 50 грамм. Молоко или нежирные сливки, 250 миллилитров. Вода кипяченая, 40 миллилитров. Гранат. 3 штуки, сахарная пудра, 60 грамм, шоколад, по вкусу, количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Еще увидимся.